Вот, друзья, я с легкостью инвестирую деньги и зарабатываю каждый день. Как вы видите, деньги мне поступили, плюс 598 тысяч рублей, выплата с проекта полностью, друзья, проект платит. Если ты искал способ, как заработать в интернете с телефона, чтобы заработать, то обязательно досмотрите это видео до конца. Желаю всем приятного просмотра. Всем привет! Вы находитесь на канале «Как заработать в интернете». Многие в наше время задают себе вопрос.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 В этом видео вы увидите, как я вывожу свои заработанные деньги. Выводить я буду 598 тысяч рублей. Также вы увидите, как я вкладываю деньги в проект. Сегодня я буду усиливать свои вложения. Инвестировать я буду 70 тысяч рублей. Друзья, я нахожусь в своем личном кабинете. Как мы видим, в этот проект я проинвестировала 180 тысяч рублей. Сумма моих выплат с этого проекта составляет более 1 миллиона. Друзья, также в этом проекте я зарабатываю без вложений, то есть на реферальном программе. Прибыль с партнеров на данный момент у меня составляет более 20 тысяч рублей. Друзья, давайте я перейду в свои депозиты. Друзья, как мы видим, все мои депозиты успешно отработали. На балансе у меня 598 092 рубля. Давайте я сделаю выплату с проекта, проверим проект на платежеспособность.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 Друзья, как мы видим, сумма депозитов сейчас у меня составляет 250 тысяч рублей. Давайте я перейду в свои депозиты. Как мы видим, новый депозит на 70 тысяч рублей успешно создан. Но ну, а сейчас давайте мы с вами кратко пройдемся по проекту. В проекте есть также калькулятор прибыли, где вы можете рассчитать свой доход. Здесь вы можете прочитать подробнее о компании. Статистика компании полностью. Участников на данный момент 11 451 человек. Проинвестировано более 300 миллионов рублей и выплачено более 120 миллионов. Также мы видим последние пополнения, последние выплаты и топ-партнеров. Также мы видим ее последние пополнение и мою выплату. Друзья, также в этом проекте мы можем зарабатывать абсолютно без вложений, то есть на реферальной программе. Реферальная программа разделена на три статуса: пять уровней в глубину.